И всем привет! С вами снова я, Сказикид. Сегодня я вам покажу такой механизм. Он называется э -э -э, ну, ступенька. Так что, ну, в общем, вот, смотрите, как он работает. Да это. Что? Так. Что-то я не так сделал. А, было. Все. Все, все, все, понятно. Ну, вы, вы уже, наверное, увидели, как он строится. Вот, в общем-то, и все. Вот, ну, например, мне надо забраться на крышу там дома. Все, я вот такую лестницу делаю. Ну, в общем-то, <свеч> смотрите, как она делается. Мы вот ставим, ну, вот, ну как, например, вот, высоту там, да, ну, ну, предположим, типа у нас, вот здесь вот такой вот, ну, большой, типа домик, да, нам надо на него забраться. Делаем, ну, я, я сделаю в три блока, хотя по идее три блока и делается. Набираем эту высоту. Вот этими. Набираем высоту, да. Эм. Вот, мы набрали высоту. Потом проделываем дырку вот так, эм. куда я делал ступеньки. Вот они, мои ступенечки оставим ступеньку вот так э -э -э -э -э -э -э да все понятно но ну, в общем если вы хотите <связать> сделать побольше то мой, с мой совет ставьте повыше ну в общем да сейчас лучше поставлю повыше да все-таки сейчас я повыше поставлю Но ну, я думаю, вот хватит. Так. Ставим лестницу. Чего она у меня так-то... А, вот. Так. Еще так. И вот так. Потом дальше сзади мы проводим... Эх. Вот такую... Еще одну лесенку. И вот, в принципе, ну, мы можем потом это все заделать, разумеется. Нажимаем. А это валя. Наша лесенца готова. Всем спасибо за внимание. С вами был я. Кит. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.